Дорогие друзья, то ТОПСАД Как укрывать виноград мы уже рассказывали вам Ну вот в ноябре месяце Мы его пришпили, закрыли мембранами Приготовили Укрыли их и кирпичом, и бутылками Что утепляет виноград И позволяет от, отогреть весной Быстрее почву а В декабре выпал снег Мы его долго ждали Закрыл он наши укрывные мембраны Виноград оказался под теплой шубой А теперь наступило Уже на. Настоящая зима, и вот сейчас в январе, где-то 20 января, делали мы съемку, и появилось большое количество глубокого снега, который надежно укрывает виноград. Виноград действительно очень хорошо себя переносит любые морозы, если звездная шуба из снега. Мне около 50 сантиметров в этом году повезло со снегом, и виноград на самом деле приобретает то качество, которое называется шелковым. Он у нас вызревает очень успешно, удачно. Всегда появляется большое количество прекрасных гроздей винограда и зимние укрытие как никогда хорошо помогает. А если вы делаете под... Специальные а преграды для накопления винограда. Шпалеры у нас профессиональные, мы сделали из них, мы превращаем эти винограды в четырехпласковую. Итак, виноград готов, и мы вас еще раз хотим поздравить с большим количеством удачных дней в новом году в 2021, чтобы винограда у вас было много сортов у нас больше 70 сейчас мы подготовили к марту месяцу большое количество черенков и саженцев, надеемся, что из них многие из них будут радовать и не только нас, но и любых людей, которые хотели бы выворачивать в своем саду усадьбе прекрасную тропическую тропическую ягоду. Еще раз удачи, удачного, счастливого Нового года, всех благ, процветания, благополучия. Подписывайтесь на канал ТОП Сад. Удачи на даче вместе прекрасной ягодой в придачу.